Всем привет, это канал Стрим. и сейчас у нас второе видео, в котором мы немножко разберем оперативников, их прокачку, резервы Ну и в следующем видео у нас естественно будет геймплей, поэтому все ссылочки в описании Ставьте лайком, поддержите наше дело Когда мы заходим в игру, у нас доступны 4 рекрута Это штурмовик, поддержка, медик и снайпер Штурмовик у нас имеет больше всего выносливости, но хочу маленькую лепту внести. Не только у штурмовика. Есть некоторые классы, например, медик, у тоже очень большая выносливость. Поэтому каждый класс, каждый оперативник чем-то да, отличается. Поэтому про каждого оперативника мы будем снимать отдельное видео. Но пока только вскользь. Штурмовик имеет меньше всего жизней. Имеет больше всего выносливости Кстати, выносливость влияет на то, сколько раз мы можем применить свои умения Ну, чуть-чуть подробнее становится это позднее На начальном этапе мы имеем 4 рекрута Штурмовик, который находится на 3 атаки Он очень шустрый, вечно бегает, дамажит Прикольный класс, но постоянно, постоянно они зарывается, Их приходится хилять Ох, блин, еще так просаживается. Следующим классом у нас, естественно, идет... Поддержка. Поддержка это пулемет. Просто ассоциация. Поддержка, пулемет. Данный класс у нас предназначен для того, чтобы продавливать направление, удерживать оборону, ну естественно отвлекать противника. На медики мы остановимся более детально. Например, некоторые медики у нас заточены под урон, некоторые... Под есть медик, который лечит, например, одного союзника и лечит себя, есть медик, который лечит сразу группу союзников, поэтому каждый класс здесь имеет большое значение. следующим у нас, естественно, идет снайпер. Снайпер, понятно, это дальняя позиция, это большой дамаг, но, естественно, есть же те снайперы, которые очень опасны и на близком расстоянии. У некоторых снайперов большой урон, у некоторых маленький урон, но они отличаются от своей скорострельностью. Помимо всего прочего, у каждого оперативника есть своя способность. Мы сейчас рассмотрим те способности, которые у нас есть у наших начальных рекрутов. Помимо всего прочего, у них есть свое вооружение. Например, у штурмовика автомат, пистолет и ручной противотанковый гранатомет. Наша способность это контроль дыхания, повышает нашу точность, увеличивает скорострельность и уменьшает отдачу. Следующим у нас идет поддержка. Соответственно, пулемет, пистолет и дымовая граната. Наша способность замедляющий выстрел. Следующим, спос... Следующим оперативником у нас будет снайпер. На время действия способности увеличит урон основного оружия при попадании в голову. Снайперская винтовка, пистолет, ручная осколочная граната. Дальше у нас пойдет медик. Способность... Другая повязка. Соответственно, мы лечим как союзника. И в случае успешного лечения союзника, медик, медик также восстанавливает часть своего здоровья. Кстати, вот этот оперативник очень хорошо живет. Мы имеем автомат, пистолет и дымовую гранату. Это все просто, понятно. Но, смотрите, каждый оперативник у нас имеет прокачку. Мы имеем у стандартных оперативников очень короткую ветвь развития, да? Например, у нас это уменьшение времени остановления контроля способностью, увеличение боекомплекта. Также у нас есть прицел коллиматорный. Кстати, посмотрите, его можно как включить, так и отключить. Некоторые вещи можно включать и отключать. Если, например, вам этот прицел не нравится, вы можете убрать, поменять его на другой, если он есть, конечно, ветки раскачки. Когда докачаемся, мы имеем гранату, Ну и соответственно последнее уменьшение затрат на применение способности рывок По поводу выносливости Мы можем использовать выносливость несколькими способами Первый, нажимая на shift мы естественно бежим И когда выносливость кончается мы уже не можем быстро бегать Потому что выносливость у нас ограничена Также можно выносливость использовать по другому Нажимая на определенную клавишу мы используем спецспособность Которая съедает нашу выносливость Потому что у нас есть выбор, либо мы быстро бегаем, либо мы чаще используем нашу спецспособность. Если наша выносливость падает, есть такие вещи, как, например, стимулятор. Стимулятор можно покупать, естественно, на бой, они имеют ограниченное количество. Наш стимулятор дает при использовании в бою восстанавливать 20% выносливости в течение 8 секунд. То есть мы можем восстановить часть нашей выносливости и использовать ее по нашему усмотрению, либо же можно выбрать медпакет, который восстанавливает 30 очков здоровья. Ну и есть такой выбор, как, например, адреналин. Адреналин при использовании в бою пополняет запас реанимационного набора. Дело в том, что когда оперативник э, тяжело ранен, он лежит и его враг не добил, или не смог, ну, не успел добить, уж мы лежим раненые мы можем в течение там, 10 секунд, если мне память не изменяет, отползти за укрытие и дождаться, пока прибежит, например, медик и нас поднимет. Но даже у медика есть ограниченное количество раз, когда он может поднять своего союзника. И когда эти возможности кончаются, он применяет адреналин, соответственно, восстанавливает себе одну возможность поднять союзника. Также это может сделать любой другой союзник. Взяв себе. Адреналин в комплект Стандартный набор при оживлении Это одна адреналинка то, Одна адреналинка идет на бой Но если мы покупаем дополнительные все комплекты То соответственно можно восстановить И оживить своего союзника Очень интересная вещь Действительно полезная Но тут иногда не знаю что лучше Взять себе медпакет, если тебе медик не успел подлечить Либо адреналин Поэтому для каждого класса я лично думаю, есть некоторые вещи, например, для снайпера очень важен медпакет Дело в том, что снайпер бегает на дальней линии, поэтому медик не всегда может к нему успеть Поэтому лично мое мнение, снайперу очень важен медпакет Но тут уже дело каждого, опыт, нравится, не нравится, поэтому выбирайте сами Но такие резервы доступны на данный момент, какие будут в дальнейшем сделаны, нам пока неизвестно но вернемся к нашим оперативникам. Если мы возьмем оперативника более прокачанного, например, как у меня, у меня есть э, снайпер, то у него же есть не 5, а 15 э, пунктов развития, то есть ветка более длинная. Мы ее выкачиваем по опыту, соответственно, можем посмотреть, сколько опыта нам надо для э, прокачки. Например, вот мне осталось... Э, Гроб говоря, тысяч до получения увеличения времени действия способности «Глубокие раны». «Глубокие раны» — это моя спецспособность, которая накладывает кровотечение. То, есть я попал по врагу, и постепенно с него снимается здоровье. Также у меня, вот, как вы понимаете, увеличение точности. Ну, не знаю, зачем мне это отключать, но пускай всегда будет. То, что здесь также на каждую способность, на каждую, ну, не способность, точнее, на каждое улучшение есть своя цена ну и со временем ценник естественно поменяется поднимается например я сейчас куплю себе уменьшение времени восстановления способности глубокие раны тоже так могу купить себе дальше То ж, и у каждого персонажа своя ветка развития например возьму вот эту оперативник, которую взял недавно. Я его только-только начал разгонять, поэтому у меня здесь все еще закрыто. Мне будут доступны гранаты и тому подобное. Тоже газ отравляющий. Сейчас у меня эта способность закрыта. Это растерянность. Цель не может применять способность, но может использовать рывок. То есть, когда я включаю эту способность, которая действует ограниченное время, мой противник не может применять свои спецспособности, а также другие улучшения. Поэтому. Это очень полезная вещь. И у каждого оперативника, еще раз повторяю, не только отличается своей спецспособностью, но и мелкими нюансами по жизни, вносливостью. И есть такие моменты, как э, стрельба, да? На расстоянии на расстоянии. дамаг снижается. У каждого оперативника, соответственно, есть э, своя убойная сила больше или меньше. Она отличается э, от вооружения, от класса. Давайте посмотрим других оперативников. Э, вымпел Вымпел на данный момент у меня закрыт полностью, но можно, естественно, посмотреть предварительно каждому, что этот боец из себя представляет и хотите его качать или не хотите. Посмотреть его вооружение, например, у него есть подствольный гранатомет. Очень полезная вещь, когда надо не только убить противника, но и разрушить некоторые препятствия, за которыми может спрятаться противник. Его спецспособность... Кому интересно, можете поставить себе на паузу, почитать, потому что про каждую спецспособность рассказывать это очень долго. Это надо разбирать каждого оперативника в отдельности, а мы пока просто разбираем скользкость. Естественно, пулемет, пистолет, гранатомет. Вот такой вот у нас оперативник, это пистолет, пулемет. Очень скорострельный, но, естественно, дамага наносит на расстоянии чуть меньше. Его спецспособность это лечение, соответственно Граната дымовая Возьмем нашего снайпера Способность разведка На время действия способности Наклад на всех противников Врач 30 метров от оперативника Эффект метка Метка это силуэт цели, виден ее противник Очень интересная способность Винтовка, пистолет, ручная граната Лично мне очень интересен вот этот вот наборчик Потому что посмотрите как он выглядит, да? Блин, грудь реально его стоит взять только ради того, чтобы он у вас был в казарме Ну блин, вот. сделан красиво, сделан очень детально Посмотрите, глаза, да, там брови, каждый шов оперативника, да, вот изгибы Блин, ну не знаю, лично по мне очень хорошая, достойная детализация в игре сделана У него такая спецспособность, как дрон-разведчик Которого он запускает, он там перебегает, перекатывается и засвечивает наших противников Очень классная штука, пулемет пистолет и реак э реактивный пехотный огнемет шмель сейчас посмотрим всех оперативников а, кстати к сожалению пока доступны только точнее пока доступен только один оперативник это поддержка остальные естественно как вы видите находятся под восклицательным знаком и на данный момент на данный момент недоступны в текущей версии игры и мы не можем посмотреть что они из себя представляют Потому что ну, находится на Супертесте, соответственно Так, посмотрим, что у нас есть Так, SEAL 14 у нас Недоступен КСК-11 тоже Альфа-16 частично доступна Это у нас поддержка Способность подавления, про которую Я вам рассказывал Гранатомет Магазины, пистолет, пулемет Ну, пулемет, понятно, у всех Здесь у нас Стандартный пистолет-пулемет светло граната и способность перевязка. Кстати, очень интересный медик. При удержании кнопки активации способности восстанавливать здоровье союзника, который находится перед медиком. То есть вы держите и постепенно у вас уменьшается выносливость и прибавляется здоровье у союзника. Интересный оперативник. Интересный. Гром. Ну, естественно, про гром я уже говорил. Это мой оперативник, который мне нравится. Это глубокие раны, я про него рассказывал Штурмовик, хочу взять вот этого себе Способность предсказателя Блин, вообще хочу всего грома себе выкачать Очень, очень, очень нравится Вот у нас спецспособность И медик, очень интересный медик Дело в том, что это групповой медик Который лечит сразу группу союзников Но у него ружье Пистолет И светошумовая граната По мне ружье... Ну, двояко, ну, лично по мне двояко, как медик он просто шикарен, он прям, блин, он кидает аптечку, она там в радиусе, там, 4 метров, кто возле нее стоит, он лечится, но ружье не, не знаю, ну, не мое, вооружение не мое, а вот, блин, в плане лечения он очень хорош, очень хорош, ну, смотрится, согласитесь, так брутальненько, да, с таким количеством патронов. Так, ну и выпил. Выпил, соответственно, пока у меня закрыт. Это у нас контроль дыхания. Автомат пистолет. Подствольный, не помню, показывал. Так, у нас идет способность щит На время действия способность увеличивается запас здоровья оперативника, но при этом снижает скорость его передвижения. Ну, чистая оборона, чистая оборона. Так, грантомет магазины у него. М -м -м, медик способность лечения при использовании восстанавливали здоровье и выносливость союзника который находится перед медником то что он не только восстанавливает здоровье но еще и выносливость поэтому тоже такой очень интересный интересный класс это вот здесь каждый метик действительно индивидуальный он, он, ну не знаю тоже было так и следующим у нас пойдет снайпер это снайперская винтовка пистолет и ручная граната Способность разведки я уже, по-моему, про него рассказывал. Сейчас мы возьмем несколько оперативников и посмотрим, как они будут себя вести э, на тренировке. На тренировочный полигон, естественно, может попасть один, это действительно классно, здорово, можно протестировать каждого оперативника, это хорошая идея. Здесь можно проверить, как нанесение, ну не то что нанесение урона по своим, как можно его лечить, своего союзника, соответственно, посмотреть какой дамаг наносится на большом расстоянии, по голове, по, по ногам, то есть куда проходит больше всего урона, например, можно использовать там свою способность. Вот смотрите, например, я сейчас использовал способность кровотечения, стреляю, и постепенно здоровье нашего врага уменьшается. Немножко, но уменьшается. Здесь немножко не хватило, иногда, когда наносишь урон, этого действительно более чем хватает. Давайте сейчас немножко пробежимся, как видите, уменьшается выносливость, как после использования способности, так и после бега. Кстати, оперативник, который использует способность, ваши союзники э -э, и противники ну, сразу видят, что мы использовали какую-то спецспособность. Хотел бы также сказать, что стрелять от бедра не получится. У снайпера, например, вот я при выстреле, видите, стреляю. Некоторые выстрелы попадают в цель, а некоторые летают не знаю, там вот в горку, либо очень сильно сюда, вправо. Поэтому в прицеле, да, все шикарно, все идеально. Пули ложатся прям точно куда я стреляю. А вот когда я отключаю прицел, все, точности нету, поэтому Не получится стрелять от бедра со снайперской винтовки Тут может помочь, естественно, пистолет И может помочь нам в этом дробовичок Кстати, дробовиком очень хорошо ломать Некоторые препятствия Кстати, если вы не обратили внимание То смотрите, сейчас у меня в магазине Находится немного патронов Но если я перезаряжаюсь У меня, соответственно, становится магазин полный А полный магазин Уходит... В разгрузку, соответственно, я потом его могу перезарядить. То есть у меня, по факту, патроны не выбрасываются. Они сохраняются. Я не дострелял, вытащил, вставил. Все, он у меня будет в следующий раз. Я вот отстреляю, там один выстрел. Здесь я отстрелял два выстрела, да, например. Перезарядился более полный магазин. Сейчас вот побольше стреляю. Вот, то есть в раз, когда я буду перезаряжаться, у меня заряжается более... Полный магазин. И это действительно ну, действительно здорово. А, помимо всего прочего, как видите, вот у нас под цифрой 4. У меня доступно восстановление реанимационного набора, который находится внизу. Теперь у меня доступно два реанимационных набора. Которым я могу поднимать наших союзников. Давайте возьмем, например, нашего штурмовика. И посмотрим, как он себя ведет. Чем хорош данный штурмик? Данный штурмовик очень хорош на ближней дистанции, потому что, как видите, оперативники. противники положатся просто на раз-два. Ну, своих не будем стрелять. Но, если мы отойдем на более большую дистанцию, давайте попробуем отсюда. То, соответственно, как вы видите, требуется гораздо больше. Так, у нас ушло 13, осталось точнее Здесь у нас получается 21 Соответственно, на более короткой дистанции нам требуется меньше патронов для того, чтобы положить врага Это маленький нюанс данного оперативника Он скорострельный, но дамаг у него слабенький Есть оперативники, у которых, соответственно, скорострельность меньше, но дамаг больше Запомните, чем больше дистанция, тем меньше урона вы наносите Ну, думаю, на этом хватит Вернемся в нашу казарму. На этом наша миссия выполнена. Мы бегло рассказали про оперативников. Еще раз напоминаю, каждый оперативник заслуживает отдельного видео, поэтому ждите скоро отдельных видосов. Ставьте лайки или дизлайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Мы вас читаем, это очень важно. А с вами был канал What Stream, его ведущий Анниглятор. Пока-пока.